В данном видео мы разберем основные задания по теме треугольника общего вида. Что у нас есть? Есть остроугольный треугольник ABC. Угол А в нем 65. Давайте сразу подпишем. БД D и СЕ. E. Высота. Ну, соответственно, высоты под прямым углом чертим. Вот у нас БД и как-то здесь проходит СЕ. E. Пересекаются, при этом они в точке О. Нам необходимо найти угол ДОЕ. E. Ну, дело в том, что угол ДОЕ... В данном случае легко и просто считается как 180 минус угол А. То есть мы получаем здесь 115 градусов. А почему так происходит? Ну, дело в том, что четырехугольник у нас получается. Сумма углов в четырехугольнике составляет 360 градусов. Но при этом угол D и угол C в нем по 90. Соответственно мы сразу 180 убираем. Остается только 180. Поэтому для того, чтобы найти D мы из 180 и вычитаем А. Записываем ответ и смотрим следующее задание. Во втором задании треугольник ABC, АД у него уже биссектриса. давайте проведем биссектрису АД, вот она делит угол пополам, угол С составляет 30, а угол БАД, то есть вот здесь 22 градуса, нам необходимо найти угол АДБ, то есть вот этот угол у нас неизвестен, и ответ естественно дать в градусах. Ну что мы сразу можем написать? Мы можем записать, что угол САД будет те же самые 22 градуса, так как... У нас АД бисектриса. Следовательно, не тяжело найти. Тогда угол Б рассматривая треугольник АВС, это будет 180 градусов минус угол С и минус угол А. В данном случае минус 44. И получаем в таком случае 180 минус 76, то есть 106. Ну и соответственно, если рассмотреть треугольник АДВ, то угол АДВ в нем уже будет 180 минус угол DAB минус 22 и минус угол B минус 106. То есть остается в данном случае 52. Запишем 52 в ответ и посмотрим следующее задание. В третьем задании треугольники ABC CH высота. Давайте сразу проведем CH высоту. AD bc биссектриса, То есть она делит пополам уголок. Точка О пересечения у них. Угол B. АД составляет 26, то есть здесь у нас 26 градусов. Найдите угол АОС, то есть вот здесь неизвестный. Ну, что мы сразу можем сказать? Во-первых, угол САО будет составлять те же самые 26 градусов, так как АД у нас биссектриса. С другой стороны, что у нас получается? В принципе, не тяжело найти угол АСХ, рассматривая прямоугольный треугольник АСХ, это второй острый угол, соответственно, мы можем его найти как 90 минус угол А, то есть минус 52. В данном случае у нас с вами получается 38. Соответственно, здесь уголочек 38. Ну и для того, чтобы найти угол АОС, так как в углов треугольника 180, то мы из 180 вычитаем 26 и вычитаем 38. Получается в таком случае, так, здесь будет у нас минус 64, ну и 180 минус 164, 116 градусов. В ответ записываем 116 и переходим к следующему заданию. В четвертом задании треугольник ABC отрезок ДЕ это средняя линия, параллельная стороне АБ Но ну, давайте начертим ДЕ. Площадь треугольника АВС 48, найдите площадь трапеции а, Б, Е, Д. Ну, во-первых, раз средняя линия, то она делит стороны пополам. Следовательно, с учетом того, что треугольник у нас С, Д, Е будет подобен треугольнику А, Б, С, элементарно хотя бы потому, что из-за параллельности здесь два угла равны, здесь два угла равны, то мы можем сказать, что коэффициент подобия у этих треугольников, то есть С, Д, А, С, 1 к 2. Ну, а площади подобных фигур относятся как квадрат коэффициента подобия. Следовательно, площадь С, Д, будет относиться к площади АВС как 1 вторая в квадрате, то есть 1 четвертая. То есть площадь нашего СДЕ составляет 1 четвертую от площади АБС. Но в таком случае площадь уже трапеции, оставшейся вот этой АВЕД, чтобы ее вычислить, надо из площади АВС вычесть площадь СДЕ, то есть фактически 1 четвертую площади АВС. Естественно, в таком случае у нас остается 3 четвертых площади АБС. И достаточно подставить. Она у нас 48, то есть 3, 3 четвертых мы умножаем на 48, кое-как выговорил. И получаем 36. В ответ пишем 36 и смотрим следующее задание. В пятом задании в треугольнике АБС проведена бисектриса АД. Так, давайте. Вот у нас сразу проведена бисектриса АД. При этом АБ равно. АД, то есть это равно этой, ну и АД равно СД. На рисунке, конечно, не совсем похоже, но бог бы с ним. Найдите меньше угол треугольника. Ну что мы с вами можем сделать? Давайте угол С примем за альфа. Что тогда получается? Если здесь альфа, с учетом того, что АД у нас равно СД, то угол САД будет те же самые альфа, так как треугольник равнобедренный. С другой стороны, с учетом того, что АД бисектриса, то угол ДАБ... Давайте это подпишем. Будет то же самое альфа. То есть, вот здесь получается альфа. Хорошо. Следовательно, что у нас выходит? Если рассмотреть треугольник ADB. С учетом того, что у нас угол DAB альфа, то угол ADB, так же как и угол B, это 180 минус альфа делить на 2. То есть, 90 минус альфа на 2. С другой стороны, если рассмотреть треугольник А, С Д, то угол А, Д, Б для него является внешний. Соответственно, он равен сумме двух углов, несмежно с ним. То есть, это практически 2 альфа. Но так как это один и тот же угол, то мы можем с вами записать, что 90 минус альфа на 2 равно 2 альфа. Отсюда получается, что 90 равно, в принципе, 2. Ну, давайте так и напишем. Два с половиной альфа, следовательно, можно написать сразу, что 5 альфа это 180. Ну и следовательно, альфа составляет 36 градусов. Нам необходимо найти меньший угол треугольника А, Б, С. Ну, вообще, в таком случае здесь было бы, естественно, 72, здесь у нас, естественно, 36. Но этот явно был бы больше, чем 36, поэтому мы в ответе запишем 36 и посмотрим следующее задание. В шестом задании нам дан треугольник ABC, у которого угол А-135. Рисунок придется переделать, потому что это поугольный треугольник. Ну, давайте, ничего страшного в этом нет. Вот какой-то у нас треугольник. При этом угол А. То есть пусть будет А, А, Б и С. Продолжение высот B, D и СЕ, e. То есть высота, проведенная здесь, к продолжению. Высота, проведенная здесь к продолжению, они пересекаются в точке О. То есть, если мы их продолжим, то вот здесь будет какая-то точка О. Найдите угол D, O, E. Так, мы забыли отметить, здесь буковка Д, здесь буковка Е. E. Нам необходимо найти фактически вот этот угол. Находится он элементарно. Ну, что получается? Угол D, A, e, как вертикальный с углом C, A, B, то есть он будет... Равен САБ составляет 135 градусов. Ну и для того, чтобы найти угол DOE, достаточно из 360 вычесть дважды по 90 и те самые 135. Потому что вот здесь у нас 90, здесь 90, здесь 135 и четырехугольник в сумме углы дают 360. То есть у нас по факту с вами получается 45. Запишем ответ 45 и посмотрим следующее задание. В седьмом задании в треугольнике ABC, угол А – 30, угол АМБ составляет 86 градусов. Ну, давайте сразу накидаем какой-нибудь треугольничек. То есть, раз, два, и пусть выглядит так. То есть, здесь у нас буковка А, здесь буковка Б, и здесь буковка С. При этом, СД бисектриса внешнего угла при вершине С. Ну, давайте продолжим угол С, и, соответственно, как-то вот так у нас с вами идет бисектриса СД. И причем точка D лежит на прямой АВ. Ну вот, я, соответственно, продлеваем прямую АВ, и вот здесь у нас получается точка D. На продолжении стороны АС за точку С выбрана такая точка Е, e, что СЕ e и СБ равны. Ну хорошо, то есть мы можем записать, что вот эти два отрезка равны. И найдите угол B, D, E. То есть, необходимо найти вот этот угол. На самом деле, решается достаточно быстро. У нас уголочек здесь 30, здесь уголочек 86. Соответственно, мы сразу можем с вами найти угол ECB. Он как внешний для треугольника АЦБ равен сумме, не смежно с ним. То есть, 30 плюс 86. То есть, в данном случае у нас с вами получается 100 и... 14, нет, соврал. 116 градусов. При этом угол СБД, как смежность с 86, будет составлять у нас 180 минус 86, то есть 94. Но что кроме этого? У нас cd бисектриса, то есть вот здесь уголочек, и вот здесь уголочек равен. При этом СБ равно CE, CD общее. Это говорит нам о том, что по двум сторонам и углу между ними треугольничек CED равен треугольничку CBD. Раз они равны, то угол Е e будет те же самые 94. Ну и соответственно для того, чтобы найти угол BDE, с учетом того, что в четырехугольнике сумма углов 360 градусов, мы из 360 вычитаем дважды по 94, ну и соответственно еще и 116. И в результате у нас с вами получится 56. Запишем 56 в ответ. И посмотрим следующее задание. В восьмом задании в тупоугольном треугольнике ABC с тупым углом Б, Но Опять же придется переделать рисунок. Вот у нас тупой угол Б, Ну и соответственно ABC. Угол А составляет 30. CH высота. Естественно CH подойдет к продолжению стороны хорошо угол b c h то есть вот здесь уголочек составляет 22 градуса подпишем найдите угол а cb то есть вот здесь угол нам с вами неизвестен ответ дайте в градусах ну что мы можем сказать во первых рассмотрев треугольник BHC, он прямоугольный мы сразу можем найти угол h b c как второй острый, то есть это будет 90 минус 22, что в свою очередь составляет 68. В таком случае угол ABC, как смежный с 68, будет 180 градусов минус 68, что в свою очередь дает 112 градусов. Ну и тогда для того, чтобы найти угол ACB, достаточно из 180 вычесть 30 и вычесть 112 Получается 68 минус 30, что в свою очередь дает 38. Запишем в ответ 38 и перейдем к следующему заданию. В треугольнике АВС у нас угол А 40, а внешний угол при вершине В. Давайте сразу проведем. Вот у нас внешний угол при вершине В 102, а угол А составляет 40. Найдите угол С. Ну, во-первых, мы сразу можем найти угол СБА, как смежный со 102 градусами. Для этого из 180 мы вычитаем 102 и в свою очередь получаем 78. Ну а дальше для того, чтобы найти угол АСБ, достаточно из 180 вычесть 78 и вычесть 40. Получаем 102 минус 40. Что, в свою очередь, дает нам 62 градуса. Запишем 62 и посмотрим следующее задание. В десятом задании в треугольнике АБС угол А 60 градусов, угол Б 82 градуса. При этом АД, БЕ и СF бисектрисы. Ну давайте проведем вот у нас с вами АД, то есть она делит пополам. Кроме этого, БЕ она также делит пополам. Ну и CF, естественно, бисектрисы пересекаются в одной точке. То есть здесь также делит пополам. Пересекаются они в точке О. И нам с вами необходимо найти угол А, ОФ. Хорошо. Что для этого нам понадобится? В принципе, находится достаточно не тяжело. Для начала найдем угол С. Для этого из 180 мы вычтем 60 и вычтем 82. То есть, мы вычитаем 142, соответственно, остается 38. В таком случае мы сразу можем найти угол А, С, Так как у нас С, в бисектриса, то это будет половина от 38, что составляет 19. Следовательно, мы также можем найти угол С, С учетом того, что А, Д бисектриса, то он будет половина от 60, то есть 30. Ну и сразу мы можем найти, рассмотрев треугольник А, Угол АОЦ. Для этого из 180 мы вычтем 30 и вычтем 19. Что тогда получается? Получается у нас 180 минус 49, что в свою очередь дает нам 131 градус. Ну и соответственно угол АОФ как смежный со 131 градусом. Будет составлять 49. Можно было сразу, конечно, угол АОФ вычислить как, получается, внешний для треугольника АОЦ. И он был сразу бы равен сумме двух несмежных с ним, то есть 30 плюс 19. Но можно и так. Кому, в принципе, как удобнее. Запишем 49 и посмотрим следующее задание. В одиннадцатом задании в треугольнике ABC угол А 44 градуса, при этом угол С 62 градуса. На продолжении АБ за точку Б отложен отрезок BD равный стороне BC. Ну давайте отложим какой-нибудь BD и вот здесь получаются равные отрезки. Найдите угол D треугольника BCD. То есть, соответственно, проводим и нам необходимо найти вот этот уголочек. Но что мы с вами можем сделать? В принципе, мы можем сразу найти величину угла CBD как внешнего для треугольника ABC. Это, соответственно, будет сумма двух несмежных с ним углов, то есть 44 и 62, что, в свою очередь, дает 106 градусов. Кроме того, угол BDC будет равен углу BCD. Из-за того, что стороны равны, треугольник равнобедренный получается. Ну и соответственно, чтобы их найти, мы из 180 вычитаем CBD, то есть 106, и делим пополам. Что у нас получается? Получается у нас 74, 74 поделить пополам будет 37. Записываем в ответ 37 и смотрим следующее задание. В 12 задании два угла треугольника равны 58 и 72. Ну давайте пусть это будет угол А и угол Б. Найдите тупой угол, который образует высоты, выходящие из этих углов. Ну пусть вот так у нас проведены высоты, и они пересекаются в точке О. Что мы можем сказать? Ну, во-первых, если рассмотреть треугольник АМБ, он естественно прямоугольный. В таком случае, чтобы найти угол М, B, в нем достаточно из 90 вычесть угол А, то есть вычесть 58. И в таком случае у нас получится 32. Аналогично, если рассмотреть треугольник ААБ, то для того, чтобы найти острый угол ААБ в нем, нам достаточно из 90 вычесть угол Б, то есть 72, что даст нам 18. Ну и для того, чтобы найти величину угла АОБ, нам достаточно из 180 вычесть сумму тех углов, которые только что мы нашли, то есть получается 50. Ну и 180 минус 50 даст нам 130. Запишем 130 в ответ и посмотрим следующее задание. В 13 задании необходимо найти площадь треугольника, две стороны которого 21 и 2, а угол между ними равен 30 градусов. Для того чтобы найти площадь треугольника, одна из формул это половина произведения двух сторон, то есть в данном случае 21 на 2. На синус угла между ними, то есть на синус 30 градусов. Вся сложность только вспомнить синус 30 градусов. Двоечки, естественно, сокращаются, но ну а синус 30 составляет 1 второе. 21 умножить на 1 вторую будет 10 с половиной. Поэтому в ответ запишем 10 с половиной и посмотрим следующее задание. В 14 задании площадь треугольника ABC 136 градусов, DE это средняя линия. Но тут не указано какая, поэтому давайте проведем, пусть у нас выглядит так, найдите площадь треугольника CDE. Ну, что у нас получается? CD относится к CA как один дун, так как средняя линия она проходит через середину сторон. Следовательно, коэффициент подобия у треугольников CDE составляет, и треугольника ABC естественно будет 1,2. площади подобных фигур, то есть площадь CDE к площади а, Относится как квадратный коэффициент подобия, то есть 1 четвертая будет. Ну и соответственно для того, чтобы найти площадь С, e, достаточно 136 умножить на эту самую 1 четвертую. И получается у нас с вами 34 градуса, естественно, не получается, просто 34. Запишем 34 и посмотрим следующее задание. В пятнадцатом задании у треугольника со сторонами 12 и 15 проведены высоты к этим сторонам. Высота к первой стороне 10. Найдите длину высоты, проведенной ко второй. Но что у нас есть? Площадь треугольника вычисляется как половина произведения стороны на проведенную к ней высоту. С учетом того, что это один и тот же треугольник, то мы можем записать равенство. Что 1 вторая 12 умножить на 10. То же самое, что 1 вторая 15 умножить на какую-то h. Естественно, 1 вторую мы можем сократить. И для того, чтобы найти h, мы 12 умноженное на 10 поделим на 15. Можно немножко посокращать. И получается 8. Запишем 8 и посмотрим следующее задание. В 16 задании углы треугольника относятся как 1 к 1 и к 10. Найдите меньший из углов. Но что мы с вами сделаем? Мы ведем обозначение, что один угол х, второй соответственно также х, и третий, который самый большой, будет 10х. В сумме углы естественно дают 180 градусов. Получаем 12х. Это 180, следовательно, х получается 15. Но нам необходимо меньше, он как раз будет х, поэтому запишем 15 и посмотрим следующее задание. В семнадцатом задании на сторонах AB и BC треугольника ABC выбраны соответственно точки П и Q, так что BP к PA у нас относится как 1 к 2. Но ну, давайте в принципе сразу начнем чертить. Вот здесь у нас будет какая-то p. И сразу вводить обозначение вот 1 к 2. То есть 1х к 2х. Поэтому здесь будет x, а здесь соответственно 2х. Ну и bq к qc 4 к 1. То есть здесь у нас будет q, соответственно 4y к y. Найдите отношение площади четырехугольника a, c, pq. То есть вот этого к площади треугольника p, bq. Ну хорошо. Что мы должны помнить? Мы должны помнить прекрасное свойство по отношению сторон, точнее площадей треугольников, у которых стороны являются продолжением друг друга. То есть, если у нас треугольничек, например, А, Б, С, ну и здесь, например, В1, С1. Так вот, площадь А, В1, С1 будет относиться к площади А, В, так же, как А, b 1 умноженное на А, с1 будет относиться к АБ умноженное на AC. Ну и, соответственно, здесь получается то же самое. Давайте мы площадь треугольника ABC возьмем за S. Следовательно, площадь Q будет составлять, с одной стороны, 4 пятых, с другой стороны, 1 третья. От s. Почему так? Ну, потому что у нас bq относится к bc, как 4y к 5y, то есть 4 к 5. Ну, а bp к ba, также как x к 3x, соответственно, 1 третья. То есть мы здесь получаем 4s делить на 15. Но в таком случае площадь acqp, это будет s минус 4s делить на 15. То есть, 11С делить на 15. Ну и в таком случае отношение АСУП площади к площади ПБКу. Это будет 11С на 15 делить на 4С на 15. То есть, умножить на 15 деленное на 4 s Естественно, сокращается, сокращается, остается 11 четвертых. Что в свою очередь дает 2,75. Запишем в ответ и посмотрим следующее задание. В 18 задании на сторонах АВ и ВС треугольника АВС выбраны точки М и Н, соответственно, так, что МН параллельно АС. Ну, хорошо, давайте проведем МН параллельно АС, М у нас на АВ и N на ВС. Найдите АС, если НМ составляет 9, НС составляет 4. И NB равно AC. То есть, NB составляет так же, как и AC. Хорошо, давайте введем обозначение. Пусть у нас NB, так же, как и АС, они равны X. С учетом того, что у нас стороны параллельны, то есть AC параллельно NM, мы получаем равенство вот этих углов. Раз они равны, то треугольник NMB, он подобен треугольнику ABC. Раз они подобны, то мы можем написать отношение сторон. Что NM относится к АС, так же как NB относится к CB. Ну что получается? NM у нас 9, а c у нас X. NB у нас X, ну а CB естественно это 4 плюс X. Перемножим крест-накрест, получаем X квадрате равно 9X плюс 36 перенесем все в левую часть будет x квадрате минус 9 x минус 36 равно нулю ну в данном случае у нас получается корни по потерями виета находится быстренько то есть сумма корней 9 произведение корней минус 36 соответственно первый корень будет 12 Второй корень будет минус 3. Понятно, что минус 3 мы взять не можем, поэтому в ответ мы с вами указываем 12. И смотрим следующее задание. В 19-м задании на сторонах AB а, и BC треугольника а, B, C выбраны, соответственно, М и Q, а на стороне АС точки П, К, в таком порядке, считая от А, таким образом, что МН параллельно bc ПК параллельно АВ и КБ проходит через точку пересечения МН и ПКУ. В данном случае я обозначил ее О. Известно, что АП 4, ПК 5 и КН 6. Нам необходимо найти НС. Ну, хорошо. Что у нас получается? В принципе, так как ПО параллельно АВ, то, получается, уголки вот здесь равны, следовательно, треугольники будут подобны. То есть, треугольник ПКО будет подобен треугольнику АКБ. Можно, конечно, рассматривать термин а сразится абсолютно никакой нет. Поэтому мы можем записать, что КП будет относиться к ПА абсолютно так же, как КО будет относиться к ОБ. То есть это будет 5-4. С другой стороны, аналогично у нас НО у нас параллельно СБ, поэтому получается, что треугольник КОН, он подобен треугольнику КЦБ. Раз они подобны, то у нас опять же отношение. КН относится к НЦ, абсолютно так же, как КО относится к ОБ. А мы уже это записали, что это 5 к 4. То есть 6 относится к Х, давайте nc за Х, как 5 в 4. Но в таком случае Х на не тяжело. Для этого 6 умножим на 4 и поделим на 5. В данном случае получится 4,8. Запишем 4,8 и посмотрим следующее задание. В двадцатом задании точка К – середина медианы АМ. Давайте для начала АМ проведем медианку. И точка К – ее середина. Найдите площадь треугольника БМК, то есть вот этого треугольничка. А, нет, не так. Она равна 12. Уже лучше. Найдите площадь треугольника АБС. Ну, что у нас, во-первых, получается? С одной стороны, мы можем сказать, что площадь треугольника АМБ – она составляет половину площади треугольника АВС. Почему так? Ну, потому что медиана в треугольнике делит его на два равновеликих. То есть, на площади равные. С другой стороны, площадь треугольника КМБ будет составлять половину от площади треугольника АМБ. Потому что по факту, это БК также является медианой. Ну, или 1,4 от площади треугольника АВС. Ну, и соответственно, площадь треугольника АВС у нас идет в 4 раза больше, чем площадь треугольника К. Mb, поэтому мы 4 умножаем на 12 и получаем ответ 48 запишем его и посмотрим следующее задание в двадцать первом задании дан треугольника abc площадей 1 при этом на продолжение его сторон а за точку б к так что а равно БК на bc c ну и так далее найдите площадь треугольника к ну хорошо что мы с вами, в принципе, можем сделать? Нам необходимо как-то вот площадь этих треугольников всех сравнить с площадью треугольника АВС. Ну, на самом деле, сравнивается, в принципе, достаточно не тяжело. Ну вот, давайте начнем с треугольника ABC и треугольника КБЛ. Вспомним формулу вычисления площади треугольника. Одна из, естественно, это половина произведения двух сторон на синус угла между ними. И вспомним формулу приведения, что синус 180 минус альфа это то же самое, что синус альфа. То есть синусы смежных углов, они между собой равны. Поэтому с точки зрения АБС, ну вообще с точки зрения треугольников, конечно, и геометрии, площадь треугольника АВС будет 1 вторая АВ умножить на БС и умножить на синус угла А а площадь треугольника КБЛ, это будет 1,2 БЛ умножить на БК и на синус угла ЛБК. Вот смотрите, АБЦ и ЛБК являются смежными, то есть они равны. 1,2, ну естественно одинаковая, при этом у нас АБ и БК также равны, а вот отрезочек БЛ, он просто в два раза больше, чем отрезок БС. И что это означает? Это означает, что площадь КБЛ просто будет в два раза больше, чем площадь треугольника АБС. Абсолютно аналогично, если сравнить треугольник МАК и треугольник АБС. Площадь треугольника МАК это 1 вторая МАК. Умножить на АК и умножить на синус МАК. Ну а площадь треугольника АБС это будет половина АБ на АС и на синус БАС. Опять же, синус одинаковый, так как синусы смежных. Одна вторая есть и там, и там. МА у нас и АС одинаковые. Но вот АК при этом, она в два раза больше, чем АБ. Что это означает? Что площадь треугольника МАК, она в два раза больше, чем площадь треугольника АБС. Ну и в принципе, аналогично остается сравнить и МЦЛ. Что мы тогда получаем? Что площадь треугольника МКЛ, она состоит из трех треугольников, которые в два раза больше, чем АБС. АВС, то есть мы можем написать 3 умножить на 2САВС, ну и естественно самого внутреннего АВС. То есть что у нас получается? 7 площадей ABC. а площадь АВС равна 1. Поэтому пишем 7. И в принципе на этом разбор основных заданий по теме треугольника общего вида у нас закончен.